13. Загрязненный аммиак объемом 32 метра кубических содержит 10% примесей по объему. В результате поглощения всего аммиака избытком азотной кислоты была получена амиачная селитра. Учитывая, что для подкормки одного дерева необходимо 45 грамм химического элемента азота, рассчитайте, какое количество деревьев можно подкормить, используя полученную селитру. Но ну, начнем с вами с самого начала. Аммиак у нас взаимодействует с азотной кислотой. Значит, реакция у нас соединение с образованием NH4NO3. Это и есть та самая селитра. Так, далее. Я под теми веществами, которые меня интересуют, запишу данные, которые у меня есть. Я напишу так: по объему. Что я могу сказать? Во-первых, я могу найти, сколько же это у меня будет чистого вещества. То есть если у меня примеси 10%, то все оставшееся это у меня чистое вещество. То есть я могу домножить на 0,9 и получить 28,8 метра кубических чистого аммиака. Значит, у нас с вами в единицах Си должны быть дециметры кубические. То есть я домножаю на 1000. И перевожу в дециметры кубические. Это у меня объем аммиака. Далее, за счет того, что у нас будет там масса, да, все по объему мы считать с вами не сможем. Поэтому переводим объем аммиака в химическое количество. Для того, чтобы перейти к химическому количеству, я поделю на 22,4 дециметр кубический на моль. И получится у меня следующее значение. 1285,714 моль. Мы с вами помним, что в централизованном тестировании по химии мы должны с вами округлять до тысячных, поэтому я ставила три знака после запятой. Далее, за счет того, что соотношение веществ один к одному, что нашего аммиака, что получающиеся селитры, то химическое количество селитра будет равно химическому количеству аммиака. Я могу вот таким вот образом это записать. Далее обратите внимание, что для подкормки одного дерева необходимо 45 грамм химического элемента азота. То есть мне не N2 нужно, а просто N. И э, можно написать так, 45 грамм одно дерево. Для того, чтобы мне определить, сколько уже у меня по массе содержится э, химического элемента азота, я найду его массу, с учетом того, что у меня здесь присутствует два атома. То есть я химическое количество домножаю на 2 и домножаю на 14. Да? Значит, это у меня моль, вот это у меня грамм на моль, ну, 2 штуки без единицы измерения. И получается у меня следующее. То есть перед каждым действием вы сбиваете калькулятор считаете заново. Не оставляйте вот эти большие цифры. Получается у меня 35999,992. Ну в таком случае, раз так у меня девяток, я позволю себе округлить до вот такого значения. 36000 грамм. И теперь составляем самую простейшую пропорцию. 45 грамм одно дерево. Да. И тогда 36 тысяч грамм – это х деревьев. Тогда х отсюда 36 тысяч умножить на 1 и поделить на 45. Таким образом, возможно подкормить 800 деревьев. Это и наш ответ.